всем привет это утро уже второго дня нашего путешествия вчера мы прекрасно просто прекрасно с одной стороны попали с другой стороны хорошо что попали потому что мы попали в 4 звездочный отель с ужином завтраком и бассейнами в цене заплатили правда, за это все 260 по моему 260 евро ну плюс минус вот Поспали Ну, Сашка еще спит, а я уже, в принципе, поднялся и готов к труду и обороне Отель соединен коридорчиком с термальными бассейнами И поэтому мы вчера пошли сразу, искупнулись Потом побежали на ужин И пошли спать Сегодняшние планы у нас грандиозные Перед нами 81 километр дороги Я сейчас посмотрел по навигации 620 метров у нас горки вверх и 610 вниз. Навигация показывает, что 5 часов, одна навигация говорит, что 5 часов, вторая навигация говорит, что 6 часов дороги, надо добавлять к этому обязательно, наверное, еще какой-нибудь час, и получим, а может и два, и получим правдивое значение. Справимся. Ну, а теперь давайте я вам покажу нашу комнатку. Ну, а кровати здесь приятные, мягкие, спать прикольно, удобно. <смех> Доброе утро, второй день нашего приключения, мы проснулись, мы позавтракали Завтрак был просто классный, там были все виды булочек, всякие сладкие и несладкие Были джемы, было мед в сотах, вот, поэтому просто берете, набираете и едите Завтрак классный Здесь можно выбрать хоть мясо, хоть рыбу, прямо виду там сосиски всякие. Вот. А, а кто не хочет есть так, вот, тот может себе взять круассан, вот вафли, и... И, и булочку. Что же касается нашего самочувствия? Вчера писали прекрасные комментарии по поводу, ребята, как ваши попы, ноги и так далее Но за попы было особенно, видно было, что люди волнуются Вот я вам хочу сказать, что вчера попы, конечно, чувствовались Это я драть не буду Вот, но сегодня абсолютно все нормально Не болят даже ноги Но точно знаю, что на следующее такое какое-нибудь длинное путешествие я обязательно поменяю седло. То есть я хочу взять кожаное, потому что вот эти вот мягкие гелевые, которые у нас сейчас, это, ну, устает, попа устает. А я последних 10 километров, я попил воды, которую мы купили, вот, которая меня прям взбодрила, вот, и, и я ехал вообще легко. Чтобы было понятно, у нас недостатка в воде не было, вот. Воды мы взяли много, но под конец, уже вот как раз вот к Гевлину, когда мы подъезжали, уже вода, вода закончилась. Поэтому мы купили бутылку магнезии, и магнезия Сашу просто вот посадила еще на коня. И я уже бежал за ним, ехал, вернее, за ним старался догнать. Ну, ты же не сказал, я бы медленно. Я понял, да. Я ж не мог тебе сказать, Саша, я устал. Но вот здесь вот ночевали наши велосипеды. Тут много для электровелосипедов зарядок Ну и мы еще повесили свои велосипеды вот. Что? Муха, вот а, главное, не открывай широко если бы ветер был в спину, было бы идеально, а так как он постоянно в лицо, то крути-крути, с горочки, в горочку, все едино, тяжко, вот. И опять ветерок в морду, какая радость. Подъемчики, люблю подъемчики, когда еще ветер в лицо. Это же сказка. А не путешествие получается. Горочки выматывают. Хорошо, что хоть тут еще какой-то лес и закрывает ветер. Потому что до этого был ветер еще в лицо. И это вообще был адский ужас. Ну а пока наши велосипедисты едут в Вену на велосипедах, мы в Вену поедем, причем на поезде. такая вот станция отдыха для велосипедистов тут столик столы стол вернее туалет тут музей явно но самое интересное это холодильник в котором вода охлаждается вода охлаждается Зовут такие деньги. И вон, касса. И вон там касса, ты туда бросаешь монетку. Ну не прекрасно ли это, друзья мои? Очень хочется попробовать местного лимонада. Яблочный. И монетка в евро уходит в кассу. Зынь. Оперативу не дам. Я боюсь выходить. А это они в песок стреляют, да? Не знаю. После этого Юра и Сашка решили удирать побыстрее. Кто знает, чего ожидать от австрийских охотников. Время от времени наши велосипедисты подкреплялись лычой. Ну что там, Александр, вкусно? Очень вкусно. Когда голодный, так готов и ветки есть. Yeah. Да, вот это склепики винные. И горочка, Куда же без нее? Тем, кто в Фейсбуке писал о том, что вся дорога половинки либо с горки вниз, мой пламенный большой привет. Все нормально. Я смотрю на папино колесо. Он едет передо мной. И вообще не обращаю внимания на дорогу, ну сколько там еще ехать, и намного легче ехать вообще-то. Ну, рассказывай. Я устал. Я готов сказать, я ухожу, но мне некуда идти. У нас тут горочка вверх. Горочка вниз, потом затяжной подъем, спуск, потом опять подъем. Самое плохое, что сегодня воскресенье и закрыты магазины, поэтому, а у нас заканчивается вода, я думаю, что мы нигде не сможем ее купить, кроме как на таких вот стоянках, которые мы вам показывали уже. Вот жду не дождусь, когда я увижу такую стоянку, потому что у нас остается вот две бутылки воды, Полученные в э, отеле. И все. <звук> Сложно. Сложно. У нас кризис. Не побоюсь этого слова. Мы проехали... Сколько? 35 километров? 100, Не, это 128. 128 это со вчерашнего дня, а сегодня мы проехали 35 километров, наверное, где-то так. И это жесть, друзья. Это вот... Честно скажу, это жесть. Потому что э, это не равинка, равнинка, как про, про которую вы писали. Это горка на горке. И горка и погоняет. И снова горка. И потом опять горка. И ты только спускаешься, у тебя 40 км в час скорость. И тут же подъем, когда ты переходишь на 5 километров в час. Вот. Поэтому мы уже даже готовы были сдаться и искать тут какой-нибудь вокзал, сесть на поезд и не искать себе приключений на попу. Но решили, что мы еще немножко потерпим, да? Mm -hmm. Решили? Или <laughs> это я решил? Я вам скажу, что Саша не то что большой молодец, а это человек, которым я буду до конца жизни гордиться как минимум за одну только эту поездку. Потому что я уже просто вот коньки откидываю и педали тоже склеиваю. А он джив живчиком и не стонет, и ничего не говорит мне, и едет спокойненько. Я говорю, Саша, все, съезжаем, а он такой, а что, ты устал? А, еще одна неприятность, на самом деле, которую мы сейчас вот поймали, это, опять-таки, это воскресенье. Отсутствие по, по пути следования каких-либо ресторанов. На обед мы еще не заехали. Мы поймали какой-то один ресторанчик. Я бы даже не сказал, что это ресторанчик. Это такое придорожное кафе. И там продавались только очень жирные жареные сосиски, такие, знаете, ну, очень жирные. И картофель фри. И это, ну, в общем, я решил, что, наверное, не стоит. Хотя, может быть, как минимум Сашку надо было покормить. И все же наши путешественники нашли ресторан в Унтероль торфе А вы сможете такое выговорить? А в нем внезапно пиво из брно. Вот скажите мне, пожалуйста, неужели нужно было ехать в такую даль, чтобы получить в Австрии старое бруно? Это же рука трясется. Но я его выпью с удовольствием.